Я попрошу уважаемых студентов поприветствовать, в первую очередь, Ирину Федоровну Попову. Доктор исторических наук, директор Института восточных рукописей Российской Академии Наук. Собственно говоря, это самый-самый-самый институт в системе Академии Наук, потому что он ведет свое начало еще от Азиатского музея, от 1818 года. Артем Игоревич Кобзев. Доктор философских наук. Профессор, причем он здесь представляет не только отдел Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук, которую он возглавляет, но и МФТИ, Московский Физико-Технический Институт. А еще, РГГУ. А еще РГГУ. Как видите, блестят. И Алексей Дмитриевич Воскресенский, доктор исторических наук. Это наши самые-самые самые дорогие гости. политических наук. Политических наук, прошу прощения, МГИМО. Он имеет прямое отношение к нынешнему названию нашего института. Кроме того, в зале присутствуют еще наши дорогие коллеги. Это Ян Валерьевна Алексютина, доктор политических наук, Санкт-Петербургский университет. И Валерий Алексеевич Литяев, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международных отношений регионоведения и... И так далее. Будем неформальными. Но перед тем, как начать задавать вопросы, перед тем, как дать слово нашим дорогим гостям, я бы хотел еще обратиться к нашим студентам. Вы знаете, на самом деле, вот не так часто бывают в жизни моменты, по крайней мере, я свое мнение выражаю, не так часто в жизни бывают моменты, которые можно ну, в полной мере назвать, пусть в какой-то степени историческими. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну, я надеюсь, каждому в этой аудитории известно имя Аркадия Стругацкого, такого писателя, который был не только фантастом, но, в общем, еще переводил с японского и переводил блестяще. Так вот, он в свое время заканчивал военный институт иностранных языков. Это было в самом конце Великой Отечественной войны, готовили из них там специалистов-офицеров со знанием языка, в данном случае у него был японский. И когда уже гораздо позже, в конце жизни его спрашивали, каким он был студентом, он честно и откровенно сказал, что студентом он был безобразным. Но не потому, почему вы подумали. Дело в том, что он говорил, что вот когда он учился, у него были блестящие учителя, например, Николай Йосифович Конрад, академик, там, его имя знает прекрасно каждый, кто интересовался военными канонами Древнего Китая. Так вот, он в свое время молодой еще совсем недоумевал, зачем ему вот это, зачем ему академики, зачем ему архаический японский язык, зачем ему вообще вот все эти разделы всемирной литературы, всей этой общей культуры. Потом уже он понял, что когда он уже сам, собственно, начал в этом вариться, когда он уже сам переводил разных писателей, в том числе и средневековых, он, как сам уже откровенно говорил, говорит, тогда-то я только и понял, что было на самом деле важно, нужно и ценно. А время-то уже драгоценное было упущено. Поэтому я в высшей степени призываю внимать, внимать, насыщаться, и чтобы вот это внимание, оно чувствовалось физически. Это будет прекрасно. Сегодня мы бы хотели, я надеюсь, наши гости тоже с удовольствием э, на эту тему поговорят, обсудить вопросы, ну не только, естественно, нашего славного прошлого, общего нашего прошлого, но все-таки и настоящего и будущего. Все-таки Прежде всего, что интересного, да, что важного, что нужного э, делается и в научном плане, и в каких-то других проектах, э, в учреждениях, которые наши дорогие гости представляют, ну и, соответственно, к чему мы пойдем Дальше. Вот я надеюсь, Артем Игоревич озвучит какие-то интересные моменты, потому что на пленарном заседании нашей конференции, конференции «Россия-Китай», 10-й юбилейный, уже например, прозвучал такой замечательный проект, великолепно по латыни названный «Сина Тартарика». Вот Я надеюсь, Артем Игоревич нам это озвучит. Спасибо. Ну я пару таких предварительных замечаний себе позволю сделать насчет самого-самого вот, ну, тут уже звучала вот, тема некоторые некоторые вот, наших так сказать, интимных связей с институтом восточных рукописей мы в общем как бы, нас из одной бочки наливали в свое время. Так вот, я представляю Институт востоковедения, который является самым крупным гуманитарным институтом Академии наук, нашей несчастной Академии наук, которой неизвестно, что будет. Вот. К, сожалению, к сожалению, за вот время всяческих реформ последних он уменьшился в два раза численно. Я как-то очень страдал, а вот отдел Китая наш, когда я его принял под свое руководство, он составлял 17 человек, а в советские времена там было 55 человек. Вот. Ну, слава богу, мне удалось как-то несколько увеличить это количество, сейчас у нас 27 человек в отделе. Вот, ну, вот, вот такое, такое состояние. Хотя и это э, не самое худшее, бывает и хуже. Я вот недавно узнал, что баллотировавшийся в президента Академии наук э, господин Панченко возглавляет институт, некий важный, э, как сами понимаете, находящийся в структуре так сказать, э, такого, э, такого подразделения, которое кует щит родины, э, так, э, они в три раза уменьшились. Численно вот эти ученые, ну, востребованность больше. Теперь, значит, о, о, о Конраде. Так, вот раз уж это имя прозвучало, я японском языке вообще этот японский язык Конраду жизнь спас. Это вот не то, что вот, так сказать, разговоры Стругацкого о чем-то. Вот, что хотел, что не хотел, еще неизвестно. Нужно было, не нужно. А жизнь спасло конкретно. Очень конкретно. Вот те каноны, о которых было сказано, э, Суньдзе он же переводил, э, что называется, в местах не столь отдаленных. Но вообще-то он переводил их на Лубянке, <клес> во внутренней тюрьме э, КГБ. Ну, тогда НКВД, ВЧК и так далее. А, оказался он... Э, ну оказался это отдельный э, сюжет, но выжил он потому что э, как гласит э, предание, э, у него был э, когда он был как раз преподавателем, у него был некий ученик, э, который э, в то время, когда конрад оказался в местах заключения, был э, начальником школы э, спецшколы и э, сумел вписать его имя, список на помилование, и вместо значит, положенных пяти лет там, с поражением в правах, как говорят, там еще сколько-то порогам рогам дали, вот, он значит, отсидел меньше, ну, свое получил, естественно, по полной, вот, но выжил вот, благодаря языку. Вот. но Вообще, э, э, занятие историей э, востоковедения и китаистики это дело очень интересное. Вот, на самом деле я поговорю, безусловно, про то, что есть сейчас и какие перспективы. Вот, но все-таки формально тема нашего заседания это история востоковедения и китаистики, по поэтому я кое-что скажу на эту тему, что, -то, что -то сказать. Но ближе. Э, к вопросу о вот этом институте военном и э, известном институте, московском институте востоковедения, э, который назывался сокращенно «Миф», и про который потом говорили, что он исчез как миф. Кстати, загадочнейшая история. В 1956 году на значит, пике взаимоотношения с Востоком, когда как, так, тогда говорили, Восток просыпается, а Институт востоковедения спит. Вот, да, такие были э, мысли. Вот. Но, тем не менее, значит, э, ломалась система колониализма, была э, великая дружба с Китаем, вот, и Индия тоже так сказать, э, подтягивалась. И, и в этот момент вдруг значит, э, уничтожается Институт востоковедения. А потом еще и Институт китоведения тоже прикрыли ну Во времена недоброй памяти товарища Сталина всех бы этих закрывающих, может быть, самих закрыли. Но это по факту. Это удивительный исторический парадокс. Кстати, я так издалека захожу, повторяющиеся и в наши времена. Они не все проходят. Так вот, занимаясь историей востоковедов и, в частности, такого широко известно в узких кругах китаиста Юрия Месаковича Гарушьянца, Это наш коллега очень такой яркий, кстати, соученик академика Примакова, который был в свое время директором нашего института и дошел до позиции премьера, и даже очень известного премьера, вошедшего даже в историю, вот на петля Примакова существует такая, значит, дипломатическая категория. Так вот, занимаясь историей господина Грушьянца, я не мог понять. Он, он рассказал о том, что когда он туда поступил, это в конце 40-х годов, там же оказался учащимся Андрей Тарковский. Я не мог понять, с какой стати вот, так же, как Стругацкий, помимо Стругацкого, вот, арабским языком тогда арабском отделении был в Московском институте востоковедения великий кинорежиссер Андрей Тарковский. С какой стати? Он там полтора года проучился, мне это было непонятно. Тем более обстоятельства были такие, значит, в Комсомол он не вступил. но для не понимающих не вступить в Комсомол, это значит не поступить в вуз. Но это как бы, так сказать счет со знаком антикачества антикачество человек никакой каким он не интересовался он уже в конце школы любил театр кино я стал смотреть его биографии официальный ну ничего не ну непонятно совершенно а потом Ларчик открылся очень просто когда я выяснил, кто был директором этого института, я что директором в те поры... А узнать тоже было довольно сложно, и я это узнал, таким образом позвонил нашему коллеге, уже почившему, кстати, выдающемуся историку как раз отечественной китаистики, Александру Николаевичу Хохлову, и спросил, кто был директором, а он тоже в это время учился, кто же был там директором. Естественно, забыл, но как архивист он имел у себя свой собственный диплом. Он в него заглянул, в этот диплом, и увидел подпись того, кто его выдавал. Им оказался человек по фамилии Тарковский. Так вот, а Грушьянц, ну, память его немножко подвела, он сказал, что этот Андрей Тарковский поступил туда, потому что директором был его дядя. А, ну, на самом деле это был никакой не дядя, потому что дядю расстреляли в 2019 году. Вот. А, ну, судьба тяжелейшая у семьи, про отца, наверное, знаете, Арсения Тарковского. Вот. А, значит, это был, его действительно оказался родственник. И вот таким образом, то есть вот эти факты о том, что он, значит, был с советской точки зрения некондиционным, значит, абитуриентом, наоборот, они ему... Э его подтолкнули к тому, чтобы идти туда, где его примут и с такими данными. И вот он оказался в э, Миве. И таким образом, вот, занимаясь историей востоковедения, я выяснил некий очень важный факт из биографии великого человека, про который никто не знал, кто им специально занимался. Ну вот, примерно так. А что касается истории востоковедения, я, кстати, очень рекомендую этим заниматься и китаистики, потому что совершенно неожиданно обнаружилось недавно, вот я сам с удивлением это осознал, что вот прошли уже в Новой России, как минимум с 1991 года, сколько там, 26 лет, больше чем четверть века. А мы до сих пор не осознали эту историю российской китаистики и востоковедения XX века. Она, не изв... Она, на самом деле, это не написанная книга. Но вот э, кое-что сделано, и обнаружились совершенно удивительные вещи. То есть обнаружились некоторые закономерности. Есть известные люди, есть известные их книги. Но э, э, что за этим стоит? Ну, понятно, в те времена существовала цензура. Поэтому многое было скрыто. Люди ушли. Есть люди, которые вот сознательно стараются не выносить сон, ссоры сбы, не вспоминать. У некоторых просто, вот, чтобы выжить, такие были тяжелые времена, что есть психологические механизмы, которые вытесняют неудобную информацию, чтобы там не сойти с ума. Люди не, не, не вспоминают. Это, кстати, очень интересная вещь. Вот. Мы, у нас в институте Востоковедения есть такой Крупный проект, который называется «Российская китоведение. Устная история». На самом деле это международный проект, его начинали китайцы на Тайване, имея в виду мировую синологию и устную историю. Очень важная вещь. Для нас она гораздо более важная, чем для всего остального мира. А, вот по вышеозначенным причинам, потому что во всем остальном свободном мире там люди более свободно выражали, и информация более открытая. У нас, к сожалению, она была закрыта, и поэтому носители этой информации, то есть специалисты-востоковеды, это очень, значит, ценный человеческий источник. Ну, и вот это делается как? Это вот Один специалист Приходят к другому, ну, мы начинали, естественно, с ветеранов и знаете, как у китайцев, у них там есть вот в партийной номенклатуре, это уже меня в свое время удивило, они градуируют разных, так сказать, ганьбу, специалистов ценных, или по, по нашему, нашему нашем переводе номенклатуру, по возрастам, естественно, там уважение к возрасту, вот. Поэтому я, кстати, тут как старейшина, между прочим, позволил себе начать. Так вот, у них категории разные, и меня удивило, что у них есть категория 90-летних вот, начальников. Ну и так вот. Ну и мы по китайской традиции тоже начали там, с 90-летних, мы постепенно дошли до 60-летних. Вот, и, и, ну, то есть устно опрашиваешь, он тебе отвечает. Есть такой список 67 вопросов, которые разработали эти, значит, тайваньские китайцы, и они отвечают, ну, в свободной манере. Очень рекомендую, на самом деле, Это сначала это в электронном виде, публикуется и на разных сайтах это присутствует но ну, на сайте например нашего института у тайванцев есть это переводится на разные языки а, ну, кстати я надеюсь вам известно что у нас есть русскоязычный сайт один вообще главный единственный академический такой проверенный под названием синология.ru Uh, кстати, я, когда я там своих студентов оповещаю об этом, я им задаю такой на сообразительность вопрос. Uh, это синология РУ uh, пишется uh, не через I или через И с точкой, а через Y или Y. Uh, Кто-нибудь, может, пока я тут вещаю, догадается, почему, почему это так. Ну, на всякий случай, вот, пишется вот так, нетрадиционно. И вот на этом сайте тоже представлены некоторые материалы, и они и на бумаге есть. Вот мы выпустили два тома таких материалов российской синология устная история». И, и успели, кстати, сказать, вовремя сделали это важное дело, потому что вот в каждом томе там, примерно 10-12 человек, они довольно большие, такие солидные, а, и, и уже в каждом томе половины нет из этих э, замечательных людей. Это уходящая натура. Вот. Так, а очень важно было э, получить вот такую вот информацию, э, которая нигде больше нет. А, а, а... Многие, ну, ну, Знаете, у нас есть там великие исторические деятели, да, да вся вот эта вот, вот гвардия сталинская, они практически ушли, чего не оставили. Вот только ста, э, Хрущев там наговорил какие-то мемуары, а так ну, не, не, не, ничего нету. Все эти Молотов, Каганович, э, вот, все, все, а это же были носители колоссально интересной информации, этого нет. Вот мы попытались значит, э, вот решить. Значит, вот Есть такой проект, э, имейте в виду, должно быть в библиотеке. Вот. Есть большой проект, тоже с этим связанный. Уже четыре тома бумажных опубликованы огромных я уже касался этого вопроса называется Архив российской китаистики. Там есть потрясающие вещи просто потрясающие вещи. Например, там есть вот выдающаяся книга. Который как раз для студентов все должны прочесть, которую академик Алексеев впервые хотел опубликовать, «Рабочая книга китаиста», вот, которую он хотел опубликовать в 1934 году. И вот с 1934 -го года ее опубликовали в -м, 2010 году. Пять раз пытались. Академик, китаист номер один 20 века, ну, наш, во всяком случае, и ничего, и в общем-то, ну, ну что, ну там, сказать, историяграфия, библиография, книжка не могли опубликовать. Вот только в советские времена. Ну, заместитель министра иностранных дел господин Титари, э, Федоренко пробивал эту книгу, ничего не получилось. Интереснейшая история раскрылась, это почему как вот механизмы кто, кто мешал, кто-то друзья и враги, как люди, значит, вот интереснейшая история так сказать, из тоже прошлого. И Конрад то вот оказался в местах не столь отдаленных. а другой академик, вот они как бы так сказать, такие величины соизмеримые. А, и, собственно, Конрад полагал в свое время, что вот он как бы два человека, два Китая Даже есть такое письмо, написал Алексей, что вот нас, нас только двое, как вот там Андрей Вознесенский писал, нас, нас может быть только трое вот как, в, этой, в той ситуации, которая э, написана в романе, акционного таинственной страсти и вот даже в сериале, который правда не наградили, вот так вот значит в синологии тоже их было штучный товар нас мало, вот нас тоже может быть только трое, вот мы тут, а больше нет никого, Он, как говорится бро, бросят сюда враги гранату и все нет синологии, <сёк> а, а, вот а, ну Отпись, вот сесть что ли? Наоборот, <смех> <смех> <смех> кучнее, кучнее, кучнее. Я вас прикрою. <смех> <смех> не бойтесь <смех> своим телом. <смех> Вам жить и жить. <смех> <смех> вот. И, значит, вот Алексеев тоже в 1938 году. Вот, кстати, поучительная история для молодежи. Сейчас вы знаете, наверное, от всех требуют публикации на разных зарубежных языках. А что на своем, то, значит, вроде и не очень. А, вот есть такие страны, где вообще это уже доведено просто до абсурда. Вот, например, в Польше. Там все, там вот только на английском языке, больше все остальное не считается. Вот. А до чего это может довести? Вот надо быть осторожными э с молоду. Вот этот а академик Алексеев, он умудрился, значит, в, побывав в Париже в шестом году, сдать, значит, там э в печать книжку... Э ну, это уже такая нейтральная лекция по э, к, истории китайской литературы. А, ну, ее там через 10 лет опубликовали. И что, на французском языке. Ну, казалось бы, у нас все, все бы обрадовались, да, вот, тебя признают мировая величина. О, так такое началось. В газете Правда. Кстати, очень тоже показательно. Представьте, как в, в советские времена относились к востоковедению. То есть в Центральном официозе, в газете «Правда» обращали внимание на то, что вот там делается с каким-то вот, ну, но ну, академик, академик, ну, вот, вот, вот сейчас никакие академики никого не интересуют вот в таких э, изданиях. Да и, собственно, изданий таких уже и нет. Вот, э, и э, началась проработка, то есть его там просто рашпилем обрабатывали, как только не называли. Вот, ну, тем не менее, вот пучительная история. Он себя демонстрировал как человека старой закваски, который не любит пролетариат. Вот он как профессор Преображенский себя вел. Вот, ну, не люблю я этот пролетариат и советскую власть. А, значит, академик Конрад будущий, наоборот, задрав штаны, бежал за комсомолом и писал, значит, статьи, как ему, значит, революция помогает заниматься востоковедением. И чтобы вы думали, вот, к вопросу о том, прогибаться под изменчивый мир или нет. И, значит, вот тот, который фрапировал, даже не сел, а тот, который, значит, прогибался, вот, значит, оказался вот так, вот там. А, но зато с учениками было. Вот э, были такие, вот э, все прорабатывали, а вот один ученик тут же, значит, вот выступил и сказал. А, я прошу прощения у Ирины Федона. Вот Ирина Федона не любит выносить ссор из избы. Конечно. Да. А, вот, а, я, а я считаю, что у нас... Ну, раз, ну разные же бывают, могут быть разные позиции. Вот. Вот у нас вот, мы их спорим, как у Жванецкого. Ирина Федона говорит один, я говорю два. Вот у нас полемика. Вот. Поэтому я хочу сказать, ну разные вот точки зрения бывают, так что вы можете Понятно. тоже к этому относиться по-разному. Вот моя, моя личная точка зрения, я с этого начал, что мы должны написать истинную историю российской китаистики, вот, выяснить, кто герой, кто предатель, кто хороший человек, кто совсем нехороший. Вот. Есть другая точка зрения, что все, все это, сказать, не, не надо, ну, я, история покажет. Вот. Но тем не менее, я просто рассказываю некоторые факты, на мой взгляд, выразительные. И вот, значит, академик, который, правда, значит, там студентов там сложно было, кстати, обучаться. К нему сначала пришло 28 человек, осталось на третьем курсе два. Вот. Усушка и утруска в таком. Вот. И ну, он действительно так несколько барственно себя вел и говорил, что это не для всех китаистика. Вот. И приходил и значит, садился за стол, ходил с чемоданом. Ну, непонятно было, почему он с чемоданом ходил. То ли у него там все были учебные материалы, то ли значит, он как уже там, с вещичками для готов для отправки в солнечный Магадан. И, значит, но при этом он представьте себе, вот есть передо мной стол, он клал этот чемодан и Значит, вот так открывал крышку, значит, и вот, и значит, читал из-за этой крышки ä, свою лекцию. А -киты веды тут знают, чтобы значила и вот эта вот uh, крышка. Есть какие-то идеи конструктивные. У меня такое предположение, что это экран от бесов. <св> Мы тут слышали вот, тут выступление про бесов. Вот, то есть он считал, что вот эта вся публика туда пришедшая, это такие вот э, комсомольские бесы. А, так вот, э, чем дело кончилось? Когда обсуждали академика примерно как и в Китае там в вот в времена культурной революции привлекли и молодежь и вот э, самое крупное достижение академика Алексеева это перевод значит, необычайных рассказов Джа или Пасундлина а, и сам он так в общем полагал и так и есть на самом деле и вот один из студентов он его как раз за это и критиковал говорил нет это э, Искажение образа Китая, потому что эти рассказы, они написаны таким старым конфуцианским языком, они архаичны и более того, они еще эротичны, а это все искажение. Вот. И, значит, а другой, кстати, а другим был человеком вот тот юбилей, достижения которого я, значит, пытался освещать вчера. Это тот, кто перевел на русский язык э, э, стихами э, Шидзин, как раз тоже питерский э, ученый э, по фамилии Штукин. Вот. Э, э, и вот этот, э, мол, ну, тогда он уже был не студент, а молодой преподаватель, он э, пытался за, заступиться за э, э, академика. И через месяц уже был отправлен с пятью годами значит, опять в дальние края. Вот. А тот, который значит, обвинял, наоборот, оказался значит, в органах спецслужб и уже значит, через там, пару лет был награжден орденом, почетным знаком отличник НКВД. Вот, разные судьбы. Вот, значит, мораль из э, э, всех этих историй состоит в том, что э, история крайне интересна, э, поучительна, э, трагична, и, в общем, э, востоковедение – это э, наука такая непростая, э, и дело непростое. И вообще, э, вот я, прочим, когда нам вручали государственную премию в Кремле, я такую мысль там проводил что востоковедение – это государственная наука. А, ну, действительно, потому что исторически ее значит, создавали кто? Дипломаты, шпионы, духовные лица. Все вот, особой категории так сказать, персонажей. Но ну, вообще люди так сказать, неординарные. А, и, но... Вот что вскрылось, так сказать, в обобщающем плане, помимо вот этих частных историй, очень интересных и выразительных, что такая своеобразная диалектика. Вот я, к сожалению, студенты, по-моему, даже не понимают, что такое диалектика. Ну, смысл слова не очень понятен. Но вот типа иньян, вот такой, такой китайский вариант диалектики. Так вот, значит, на самом деле... Действительно, вот мы тут представляем, э, с Ириной Федоровной, э, две э, школы э, э, российского востоковедения, но, во всяком случае, китаистики. А, значит, ну, для начала. Надо различать понятия китаистика и китаеведение, или синология. Китаеведение и синология — это синонимы, а китаистика, это, китаистика — это более широкое понятие, связанное с практической деятельностью. А, и вот... Э, вот это вот китоведение, оно, оно двояко. Вот у нас там вот до сих пор не вы, считалось, но ну, в советские времена, что вот есть некая советская школа китоведения. И вот академик Алексеев, это якобы вот создатель такой школы. Это, так сказать, э, дезинформация или, попросту говоря, ложь. Никаким значит, создателем советской школы он не был. Ну, он был, может быть, создателем антисоветской школы. Ну, это тоже не совсем точно. Он был просто продолжателем классической синологии. А вот советская школа китаистики действительно была создана, и она была создана только не в Питере, а в Москве. И создавали ее такие люди, как Карл Радек, совсем другие люди. И тут существовал институт имени Суньяцена в пятом году, созданный. Университет трудящихся Китая очень интересное, между прочим, учреждение, и которое в 20, кстати, его выдающиеся достижения этого института состоит в том, что, ну, во-первых, там произвели четырех великих руководителей значит, будущего Китая, а во-вторых, есть такая книжка Шеньве про этот институт переводная. Значит, рекомендую почитать. А во-вторых, они провели выдающийся шестой съезд КПК, единственный зарубежный съезд, который был в 1928 году, в Подмосковье. Обращаю ваше внимание, интереснейшая тоже история, и рекомендую съездить туда и просто зайти в это место, а предварительно посмотреть, что там было. Это, значит, между прочим, выдающаяся усадьба всесоюзного значения, памятник мусинах пушкиных еще там Ртищева до них особняк начала 19 века русский ампир который просто довели до какого-то вообще самого безобразного состояния И, то есть там все было развалено там ну, до недавнего времени вот несколько лет там назад то есть есть в сети фотографии можно посмотреть вот там какие-то бомжи все сожгли, перекрытие уничтожили, вот одни стены остались. <coughs> и вот, значит, где-то, между прочим, по-моему, девятый год еще был, начались переговоры в Питере где-то с наших руководителей. Китайцы взяли на 49 лет в аренду. Это теперь филиал китайского культурного центра в Москве, музей. Очень интересный, рекомендую посмотреть. Но В основном смотреть там надо не начинку, а, а, потому что ну, он такой новый пока что бедный, а вот само это здание. То есть китайцы сумели отреставрировать исторический архитектурный памятник Подмосковья, выдающийся, повторяю, сказать, всероссийского значения. Это, и, и более того, это интересная история, кстати, рекомендую ею заняться, если кто-то захочет научную работу или вот, э, какую-нибудь курсовую, диплом писать, потому что э, вот, э, у нас есть стенограммы этого съезда на русском языке, а китайцы сейчас стали издавать тоже материалы разных своих съездов, ранних, с первого по седьмой, и первым мы издали как раз этот. А, и более того, они хотят снимать 40-серийный фильм об этом съезде. А почему? Потому что он очень авантюрный, он проходил после разгрома вот этой всей Китайской революции в 1927 году, и партия, партия была там уничтожена, и вот эти китайские коммунисты, они тайными тропами... Там, не оглашая имен под какими-то номерами псевдонимами пробирались в Советский Союз, и вот так сказать, там такой тайный съезд проводили. А потом еще комсомольцы там проводили. Интереснейшая история, драматичная и любопытная. Вот. Значит, теперь о том, что значит, значит, вот я повторю, китаистика развивалась в 20 веке по двум направлениям: было классическое в Питере в основном. И э, ориентированная на филологию. И, собственно, это тезис Алексеева. Синология есть филология. Вот, и, э, значит, и другой был подход, к которому примкнул, кстати, Конрад, который был сказать, не конкурент филологам, э, синологам из Питера. Э, это э, история и общественные науки. Поэтому вот радок и вокруг него разные китаисты вот мы кстати издали такой был тоже старый китаист карамурза вот его значит вот журналисты новейшие это вот его по другой линии потомки этого карамурзы вот мы, а мы, лек, а мы лекции недавно его издали по древнему китаисту, по средневековому вот в архиве российской китаистики можете посмотреть там довольно сжаты так в общем очень неплохо культурно все это изложено вот а, трагически погибший кстати человек э, там, на, на дальнем востоке а, э, и вот э, значит а здесь вот такие общественные науки истории там ориентация на Веньянь, на классический здесь на байхуа ну и, и и так далее а, что сейчас? Вот, ну, Первое, я говорю, была, как минимум, осознанная эта история. Вот прежде чем двигаться вперед, надо осознать, что мы имеем и э, что было раньше. А, к сожалению, с, э, значит, по закону ломоносова Ловуазии, если где-то прибавится, то в другом месте убавится. Вот, э, в, в мои времена, когда я учился, значит, было, э, была очень большая значит, наука. Вот, как я говорил, там 55 человек, так количество, если оценить, в одном отделе. И очень мало, так сказать, практических работников, людей, знающих там живой китайский язык хорошо и так далее. Вот Были только остатки из старой жизни, там, репатрианты, еще, там, шпионы и так далее. А э, сейчас все наоборот, сейчас у нас количество вузов, где изучают китайский язык, в 10 раз больше, чем в советские времена, на порядок, в 10 раз больше людей, посещавших и видевших Китай и владеющих языком, стало, может быть, два порядка больше. А науки стало на порядок меньше. И этому есть очень простые объяснения. Вот в московских вузах, я не знаю, как в питерском, там выпускники с языком, там даже не очень, но ну, китайским, скажем, они у нас стартуют, и, значит, они претендуют на зарплату в 50-60 тысяч. Вот. А если этот человек приходит э, в институт востоковедения, значит, он получает там 10-15 тысяч, то есть это в четыре раза меньше, ну, молодежи там что-то добавляются, вот добрые директора, да, вот, Но, в, вот, вот весь ответ, и, и, и все, значит, и э, науки нет, ну, плюс это вот вымывание мозгов, э, утечка, в общем, э, такая вот существует проблема вторая проблема вот что касается значит структуры ну, вот история филологии значит, были два направления более-менее ничего значит тут это было сделано а, а вот например с философией беда а философия это вообще э, э, вот, э, для китая это дисциплина номер один обращаю ваше внимание что не только всегда всю историю человечества, но и сейчас существует до сих пор существует единственное государство, где философия является царицей наук. Это Китай. Там до сих пор так и есть. У нас это было только до 91 -го года, а потом перестало быть. Кстати, рассказываю. Вот был такой случай. В Академии наук, в отделении философии пришел господин Сурков хорошо известный. Вот сел вот так вот перед главными философами, академиками и сказал, вот глядя им в глаза, у нас философии нет. И ни один из этих академиков ему не возразил. А, ну, а ее действительно там там не было, но ну, это сложный вопрос, если можно, могу рассказать. Но во всяком случае вот про Китай это, это так. Поэтому значит коротко опять таки. Не может быть настоящего синолога, который не э, прошел образование по линии изучения китайской философии. Ну, и, если он сказать, ну, не сказать, специалист подобный флюсу, а вот если он так сказать, в таком старом вот, пони, алексеевском понимании должен понимать, что такое философия. А у нас этому э, не обучали. У нас первые профессиональные философы ⁇ китаисты. Это появились... Только там, в 60-е годы, и, там единицы какие-то. Вот помянут опять-таки, э, академик Титаренко э, был. И то он потом переквалифицировался. Вот. Значит, при этом сейчас э, должен похвастаться, в РГГУ, где вот, я возглавляю Центр философии Востока, существует единственное вот, в России такая программа обучения китайской философии, где есть целый курс истории китайской философии, ну, плюс там некоторые спецкурсы. Вот. Но это вот только одно место. К сожалению, не в, вот не в замечательных местах, там, вроде нашего бывшего ИСА, ИВА и сейчас ИСА, в других местах. Нет ничего такого. Даже в вышке, которая там, значит, есть огромное отделение стаковедения, сейчас туда, кстати, перешла из э, РГГУ э, так называемая Ивка, из тут э, восточных культур и античности. Э, ничего такого нету, к сожалению. Вот. Так что это, это очень редкая вещь, но на это надо обращать внимание. Ну, Правда, можно, наверное, там в Китай ехать как-то, там это изучать на месте. Вот. Еще одна проблема фундаментальная, нерешенная, это соединение синологии с естественными науками. Это вот по линии МФТИ или физтеха, где я возглавляю гуманитарное образование, в прошлом это факультет гуманитарных наук, сейчас это называется Центр гуманитарных и социальных наук вот, там, с пятью кафедрами, или сейчас это называется департаменты. Вот, э, вот вчера, я там, кстати, наш, наш, наш этот бывший преподаватель это господин Надеждин, который вчера значит, я видел по телевидению. С Прохановым дискутировал о третьем году. А вот космонавт Батурид у нас там тоже преподавал. Сейчас вот директор института истории знаний и нет, техники уже, нет, уже, уже нет. ну да, он научный руководитель. Да. Ну, сейчас по возрасту их там, да. ну на на самом деле руководитель, так, название сменилось. Вот. Значит, в, вот, кстати, перспективнейшая вещь. Рассказываю тоже конкретный пример, чтобы понятнее было. 2006 год. Разгромлен Юкос, который значит, занимался вот проведением трубы. Это проекты на десятки миллиардов долларов. Труба, значит, вот они там думали, то ли ввести в сторону Тайваня, то ли через Китай в Японию. Остатки этого значит, наследия ЮКОСа перешло, как вы понимаете, значит, к Роснефти. Артем Олегович, а может они вопросы зададут? Да. А то у нас да, шоу-рум да. и диалог должен да, быть, да, да, а да. мы слушаем лекцию, так сказать, Окей, мы это знаем. Или лекцию захватывающего? Да, конечно. Прин... конечно Прин... Может форма какая-то у нас нужна, будет? Вот. Диалоговая да, все. Да, вот хотим, да. Да, Алексеем... А то 45 минут просто. И Я смотрю, половина заснула, а половина да, испугалась. Они решили, нет, что нет, лучше подождите, уйти. Подождите, из долег... этой Олег... Да вы лучше сами уйдите. Подождите, Алексей Вы уйдите и вы тише, отдохните. Неинтересно вам, так уйдите. Нет, а вы знаете, что у меня предложение. Вот, а -а -а. Вы знаете, я слушаю Артема Игоревича и очень со многим готова согласиться, очень все интересно, замечательно рассказываете. Но я бы хотела задать вопрос нашей аудитории, что действительно это был диалог. Вот кто-нибудь не может сейчас четко ответить, почему вы стали или собираетесь стать китаистом, китаеведом? Вот по какой причине, что вас сюда привело? Вот какая причина? Пожалуйста, не стесняйтесь. Они могут быть самыми разными, они и всегда такими были. Это будет для вас и для нас. Да, и мы. А то мы вам тут расскажем три часа лекции. Да, Вы потому что не просто. Конечно, судьбы людей это важный показатель. Важный, важный. Это, это сон это времени. характеристика ваших лекций. Алексей Ильич, вы как-то это просунули. Вы уже как-то перешли границу. Не уходите, не уходите. Кто готов ответить на это. Вы вопрос. же сказали, а, я вам расскажу. Очень вы вы как-то перешли границу, мне кажется. Это тоже проблема китаеведения, кстати, да. о котором вы рассказывали. Да. Нетерпимость к другим взглядам, к другим мнениям и так далее, о чем вы много рассказали и правильно рассказали. Так, ну что, Может, дорогие вопрос, студенты, да, то и уже, уже, уже близки ответьте. к просветлению. давайте. Ответьте, вот интересно, почему сейчас вот поколение за поколение приходит и. Занимается Китаем. Что это для вас главное? Язык. Вы хотите в Китай поехать, там обосноваться, жить? Это, надо сказать, вот на этот вопрос очень, э, этот ответ очень многие дают на э, заданный вопрос. И вот мне приходится судить иногда конкурсы, ну там у нас детские конкурсы китайского языка, и очень многие дети прекрасные говорят: я хочу жить в Китае, мне там хорошо, мне там комфортно. А, вот вы, а, а, вы, а вы преподаете где-то? Не где-то, а на Восточном факультете. Да, да что вы там? Да, Древний да, ну, дайте им сказать. Да, да. да. дайте, дайте им пожалуйста, сказать. Ну, смелее, пожалуйста, очень, очень против. Говорите, это очень вот интересно. Вот почему? Почему мы спрашиваем, да, потому что тут вот версия Стругацкий пришел, потому что, да, Тарковский пришел, потому что. А пришли они в, в Институт Восточного, военных переводчиков, потому что это было элитарное заведение, которое давало э, великолепное образование, Несравнимая в то время даже с гуманитарными вузами. Так получилось. Возглавлял генерал Биези, европейский образованный человек, который смог подготовить вот такого рода людей. То есть это было престижно? Это было очень престижно. Да. И они понимали, что они получат, поступив и отучившись там. И, конечно, Стругацкий там, так сказать, говорил, понятно, всем хочется говорить, что я вообще не учился, а, так сказать, на ну, меня с не зашло, и я стал обладать знаниями. На самом деле там была очень жесткая структура подготовки. Параллельно с вот, людьми, академиками, которые там читали, ну и так далее и так далее. Угу. Ну и так, почему же Китай все-таки? Вот почему Китай? Почему вас такая Что вас привело? А, добрый Не день. А, да. Добрый день. Меня зовут Динара. Я студентка третьего курса. Почему я поступила именно на Востоковедение? Просто потому, что мне легко даются языки. Я хотела попробовать для себя что-то абсолютно новое, что-то неизведанное. Для меня было это именно Китай. Угу. То есть ради собственного развития. Да. Ну, именно так. Нормально. А, а вот другие, то, то поколение, о котором мы говорили, они ведь тоже поэтому туда поступали, потому что они понимали, что там нужно много работать. Да, и там не будут, ну, в зависимости учреждения, конечно, не будут заставлять... Нужен был освоить, конечно, марксизм, но понятно, что Восток так шире марксизма. Да, и ответ был, почему пошел? Потому что трудно. Да, совершенно верно. Да, потому что трудно. Но сейчас, наверное, что-то другое. Все, никто больше сказать ничего не хочет. Ведь мы остальные единогласно присоединились. Наверное, ну, наверное. Все -таки, наверное. Все -таки, все -таки. Ну все-таки, все-таки, все-таки. Вот все-таки почему? Потому что вот такой выбор, он на самом деле очень... Вот прислушайтесь к себе, он на самом деле очень глубокий. Вот на самом деле очень глубокий. Вот у нас у русских, ну вот я имею в виду и татар тоже, как россиян, э очень сильна э азиатская компонента. Мы даже ее не осознаем. Но она действует Эх. в быту, в нашей ну, такой профессиональной деловой жизни. И на самом деле ведь исторически сложилось. Россия это евразийское государство, и, наверное, вот вы идете для того, чтобы познать самого себя, правильно? Вот у вас способности к языкам, да, ну, А можно я скажу, как уже человек, который работает с китайским да, языком? Да? Я э, изучать язык китайский начала еще 13 что ли, лет назад. 13-14 лет назад. И тогда китайский язык был не популярный в городе Казани. Он был не актуален. И у нас в группе была. Всего 8 человек, при этом 5 из них туда пошли только для того, чтобы наполнить группу китайского языка, да? а все остальные пришли с какими-то действительно целями и задачами. И вот я могу сказать, что в китайский, китайский язык меня привела судьба. То есть я поступала в университет на, во, на восток, потому что меня манил восток, я хотела не европейский язык, я хотела что-то... Восточное, наверное, тоже давали корни о себе знать, да, вот. мне хотелось что-то восточное, мне хотелось либо японский, либо китайский, это должен был какой-то язык, который не содержал э, латиницы, чтобы там не было никакого алфавита, чтобы это было что-то такое э, интересное, как на тот момент картинку, да? так казалось, как да, чтобы это была картинка, чтобы uh -huh. чтобы там не было орфографии, потому что мне с орфографией в европейских языках давалось все Плохо, и я понимала, что это должно быть что-то такое неординарное. И судьба, меня так, судьба привела меня именно в китайский язык. Это оказался китайский язык. И я благодарна судьбе, что она меня свела именно с китайским языком. Ну, замечательно. Нет, это очень перспективная профессия. И вот вы говорите, язык все всё-таки язык на первом месте. все таки изучать язык. А, ну, я кандидат филологических наук. То есть меня интересовал больше язык, и всегда уходила я больше в язык. Но... Могу сказать, что без истории, философии, это сегодня прозвучало, что китайский язык невозможно изучить без культуры, истории, философии и всего остального. То есть это комплексная наука, то есть здесь к языку подходишь немножко глубже, Понятно. чем. А вот это было на самом деле и пунктом разногласий между исторической и филологической школой. И почему Алексеева считает основоположником, да, значит, ну, не советской, сейчас мы понимаем, что это та школа, которая после 17 года стала образовываться, потому что он говорил, что без языка, без философии, без литературы невозможно стать синологом. А историки, там Радок, вообще крайняя точка зрения вот в этой исторической школы. Они говорят, владеете марксизмом и будете понимать все. Вам не нужна будет ни история, ни философия и так далее. И, так далее, да? и значение Алексеева не только в том, что он перевел, э -э -э, перевел действительно его переводы классические, но он и написал, но только он не мог опубликовать. Но у него был ученик Виктор Петров, который всю свою жизнь посвятил изданию вот этого наследия. Я Сколько? Четыре это... ваш... тома? Вот такие книги «Наука Спасибо. о Востоке». Да, поэтому с, да нет, Конрад... не Место по вместо Конрада и место Алексея. Синологии разные, потому что значение э, их не одинаковое. Нет, тут у каждого право, у каждого своя синология. Вот ради чего? Вот ради науки. Вот Евгений Ваншкевичев, который очень плохо говорил по китайски, то есть разговор, он практически. Вы не под... исследователь. Это гений. И потрясающий учёный. Самородок. Была. Самородок. Да. Действительно да. человек, который вытянул на себе целую научную дисциплину. Тангутоведение, мертвый язык, который, ну, китайцы считают, что это шаошуминзу, что они принадлежат Китаю. Но вот тем не менее, вот пример такой научные ну, просто, тексты извините, как ребята науку создал Невский, которого расстреляли. Не Только вот об этом ну, надо. Ну вот, действительно, наша история трагична, правда, да, да. И, но мы все-таки надеемся, да. Вот вы рассказали действительно. У меня, извините, моя семья пострадала так, я не хочу рассказывать больше, чем какая-либо другая, да, Но я точно понимаю. Мы сидим здесь, мы в общем-то с благополучной судьбой. Все втроем, да. И не надо им говорить. Они должны знать историю. Да, но история состоит не только из трагических страниц. История комплексна, так же, как и китаевидение. Поэтому она не вся состоит из людей, которых расстреляли, хотя действительно это ужасно, что так произошло в нашей истории. Вот это нетерпимость, и эта нетерпимость ведь продолжает оставаться, да, мы спорим, но мы должны уважать друг друга, мы должны дать другому сказать, мы должны высказать, иметь возможность высказать другую точку да зрения. Послушайте, ну перестаньте тут этом... получать, дорогой товарищ, значит, э, ну говорите, что Артюм вы Игоревич, знаете. Артем Игоревич, ну вы ну, это 45 ну, минут делали, а я ну говорю и 3 что? минуты. Ну, ну что? Вот и все. Ну, что, ну, ну вот что? и что, минутами мериться. Так, дорогие студенты, я вижу, и вот по глазам вижу, созрели. Созрели, созрели. Вы не удивляетесь. А мы вас разогреваем. Если вы я еще сделаю комментарий, да, вот к тому, что еще сказала Светлана Юрьевна. Вот все-таки так получилось, что вот изначально, когда у нас возрождалось уже в Казани, по сути, мы с практического, да, начали тоже китай то есть это изучение языка. С 89-го, с 90-го года. Нормально. Нормально, Абсолютно. нормально. И так действительно получилось до сих пор, что вот, несмотря на то, что мы теперь делаем акцент, ну, собственно, не случайно в названии, да, как всегда, в названии, что диссертация, что учреждение, что на первое место выносится смысловое, то оно выносится и словами. Международные отношения у нас стоят. Вот. Но это позиция, это официальная Нет, позиция, вот. и тем не менее, все равно же получается, что все-таки, получается, мы здесь в какой-то степени, пусть это будет сильная натяжка, все равно мы в какой-то степени Алексеевскую это вот наследие продолжаем, потому что все равно это язык. И даже наши историки, они все равно язык получают в том же объеме, что и филологи. Собственно, вот тут почему в ответах прозвучавших-то язык тоже на первое место остановился. Ну, в принципе, это правильно. Ну, понимаете, вот э, все-таки Алексей вот это понимал глубже. Безусловно. Понимается, Без Безуслов. язык это как некое средство, с помощью которого... Ну мы и как некая понимать, реальность тоже, дальше. в которой ты варишься. А а вот дальше. теперь можно спорить сразу. Да? Значит, почему, и это, я думаю, интересная тема для дискуссии. Ну, хорошо, а если вы занимаетесь в современной финансовой системой, современного Китая, да? Вот вам нужна поэзия? Я скажу да, но она точно не поможет в понимании фондового рынка. Да? Значит, как готовить комплексного китаевика? Угу. Да? Можно ему дать все одновременно? В какой степени давать? Вот Физически ли это возможно? Да, физически. Знаете, я могу ответить на этот вопрос. Потому что вот, Виктор Васильевич Петров – это как раз мой учитель Веньянь. Mm. вот И он, у него был чудесный курс, но он, к сожалению, уже заболел, и он, он не довел его до конца. У нас словари и справочники великолепные. И он всегда говорил, я не могу вам вот всю эту махину знаний передать сейчас, но я должен показать вам, где и как найти, чтобы вы умели искать. И поэтому... Пусть не, вы не успеваете давать поэзию, но им надо говорить, что это нужно читать, это нужно осваивать. И что оно вообще есть. Да, потому кстати. что вот молодые китаисты, очень многие крайне Вот Не то, что они а вот здесь меня, они вас не читают. <с, Самообразование <с, китаеведа. Да. Невозможно научить не всему. Невозможно. Невозможно, но нужно говорить, что это так, нужно. Подождите, друзья, только давайте не все сразу. Значит, вот Поднят действительно интересный вопрос э, насчет э, значит, комплексности. Значит, Сообщаю следующий факт. Вот. Недавно, вот только недавно, при новом министре было решено оставить востоковедение как официальную да. дисциплину. Да. А вот до этого, при прошлом министре, Пароль. да, значит, было... Предложено, и даже на некотором совете, где, кстати, против. Да, Единственное, кто высказался в пользу, о пользе востоковедения. Наверное, но тем не менее при отчете о голосовании все проголосовали за. То есть он высказался, но проголосовал за. А, значит, а вот, по-моему, мой коллега тоже, значит, противник. Я, я, кстати, не хочу опровергать полностью, потому что я. Хотя... А с чего вы решили, что я? Ну, насколько мне известно. А вы вот откуда это ну, взяли? -то? Послушайте. А вы сейчас меня опровергните. Значит, я специально вот мы же с вами тут играем. Подкалываете, подкалываете. Обижайтесь, когда вас подкалывают. Спокойно, спокойно, не возбуждайтесь. Так вот, значит, проблема в чем состоит китоведение и востоковедение в целом? На самом деле это действительно вопрос с точки зрения науковедения, есть такая наука или нет. Вот ну, обычные контраргументы, а вот западноведение, вот западноведение никакого нету, правильно? Есть история, есть филология, нормально, есть философия, никакого западноведения нету. Значит, Объяснения могут быть двояки. Или это историческая случайность, просто потому что сложный предмет, и э, так получалось, что э, эти вот штучные люди должны были знать все в прошлом. А сейчас мы уже в 21 веке, уже так не должно быть. Уже должны... Вот поднятый вопрос. Если это экономист, язык и э, науку, экономику или там экономикс. Если он значит, философ, знает там язык и значит, науку философ и так далее. И вот на этом основании, в общем-то, вполне рациональном, и было предложено ликвидировать эту дисциплину как класс. А, значит, тем не менее, есть аргументы в пользу того, что некоторая специфика востоковедения существует имейте в виду, что это, такая проблема есть мы, мы ее с вами тут не решим и вообще э, лучше понимать, что есть много проблем вот я коснулся так, коллеги дорогие, да, вот, да, вот, мне, кажется, вот, мне кажется здесь вот можно вот цезуру поставить по крайней мере, как в поэзии потому что понимаете, какая ситуация да? если позволите, я опять стругацкую аналогию проведу уже не от старшего брата, а от младшего у него, когда однажды спросили, кто у него любимый писатель, ну, такой стандартный вопрос. Вот. Он на него ответил, сейчас не суть важно, кого он назвал, но дальше последовал вопрос, ну, по крайней мере, не вполне тривиальный. Вопрос был такой, а, собственно, вот что бы вы ему сказали, если бы вот по отчечении вы бы с ним оказались в одном помещении? И на это последовал еще один парадоксальный ответ. А говорит, вы знаете, а...» я, говорит, большим удовольствием на него посмотрел. Может быть, послушал бы, чего он бы мне захотел сказать, но вот, -вот как-то вот -вот как вот вопросов бы у меня не возникло. А у, у Бориса Стругацкого, соответственно, вот, как его, так сказать, условно говоря, кумир, вот мне бы не хотелось, чтобы у нас просто вот опять игра шла в одни ворота. Потому что, безусловно, да, у нас коллеги себя, так сказать, прекрасно друг друга знают, они прекрасно, так сказать, вот владеют искусством ими, подачи и отливания, вот. но я боюсь, что у нас наша аудитория сейчас оказывается в положении просящих просветления, да, как в Куане. Что ты держишься за одной рукой, за торчащий корень, после счете учитель говорит «хлопни одной ладонью о пустоту». Вот, вот, вот, вот, вот, чтобы вот такого вот у нас не было. А может быть, они других каанов боятся? Учитель, он подойдет, учитель научи, а учитель... Хрязь по голове. Бамбуковой палкой. Ну, да Или да. что-нибудь тяжелее. Что, ну, да, по... Я, я все-таки надеюсь, что, я все -таки надеюсь, что, что на, на, на, нам сейчас таких страшных откровений не скажут, хотя, конечно, что только не услышишь о себе вот, в непринужденной обстановке, но тем не менее. вот Мне бы хотелось все -таки вернуться, бы, наверное, да, к тому, что Ирина Федоровна вот начала интересоваться, потому что, видите, пока, пока вот мы отошли, отталкиваемся, по крайней мере, только от языка, и если позволите мне такое слово, даже от какой-то некой экзотики, это, в принципе, нормально. Нет, но ну это не экзотика, это на первый взгляд экзотика. Вот. А для нас, это вот для вообще России, это часть собственной культуры. Причем, не, причем зачастую даже не Абсолютно точно, абсолютно точно. Более того, это всегда было частью государственной идеологии. Вот если взять вообще э, в истории востоковедения, было два золотых периода. Дважды случалось. Первый раз это, я не беру вот становление, угу. там 1730 год, приезд Байера, ну, ну, это, создание это, это азиатского музея 18, тем не менее азиатский музей в Петербурге появился раньше, чем русский, вот на минуточку, да, вот на сто ну, лет, вот практически такая, на сто лет, вот так получилось, действительно так сложилось, вот насколько это было важно. 1834 год правительство российское всем дипломатам, которые работают на Востоке, дает поручение покупать рукописи книги на восточных языках. То есть возначение письменности, традиции, которые вообще книгу на Востоке уважают, к сожалению, для нас гораздо больше, чем у нас вот в России в Европе и так далее книга это источник знают учителя уважают необыкновенно не так как у нас но вот если вернуться к золотому периоду золотой период востоковедения связан как раз вот с периодом августейшего президента эра Константин Константинович Романова, великого князя, который возглавлял Академию наук. Но вот его такая, такой патронаж востоковедения... Да, знаем-то, да, да, в курсе. Ну, поэзии. Да, да, да, да, да, да, да, да, Вот, значит, вот период его такого патронажа востоковедению, переписка с Васильевым, поддержка экспедиций это было, в общем-то, подготовлено довольно таким успешным разворотом России к востоку. То есть Россия превращается в мировую державу, осваивает дальнего Центральную Азию, собственно говоря, вот на просторах Центральной Азии разворачивается ну, такое действие, как большая игра, которую Россия, кстати сказать, выигрывает. И символом этого было назначение генеральным консулом в Кашгаре Николая Федоровича Петровского, который в одном из своих песен Приживальскому писал: «Дайте мне полномочия, и я также аккуратно присоединю к России Синьцян, как Кауфман присоединил Фергану». Вот так он писал. И действительно, Маккартни, представитель Великобритании, он там сидел, сидел еще 18 лет, и только после А зачем же Илийский край отдает, получил. А, а потому что случилась японская война, которой мы проиграли. Нет, нет какая Ильийский край? Нет. Нет, край, это, это, край это, я причем? занимался специальным вопросом. Ага. Да, да, да. да, да. Ну, крах в политике восточной. потому что было обращение китайских властей, они не могли удержать эти территории, потому что там были восстания. Продержали 10 лет, возникла полемика внутри... Да, в ну частности, служб безопасности, поняла, финансовый было. служб. Решил царь. Царь сказал, нам не принадлежало, мы должны вернуть. Есть его резолюция личная. Нет, ну это вопрос уже политики. Тут, понимаете, все равно геополитический вектор, он шел по нарастающей. И вот веха вот этого, ну, ну краха, что ли, это как раз такой, вот японская не принадлежащие война. брать нельзя. Да, это японская война. И вот заканчивается период, но потом, значит, все-таки я бы призвала неоднозначно оценивать политику большевиков по отношению не только к востоковидению, но и к науке в целом. Потому что самые первые акции, которые были проведены, их, собственно говоря, академики добивались десятилетиями. Вот создание института, проект Курнакова, физика химии, ну, общем, короче говоря, физика химического института, был предложен, по-моему, в 1910 году. И пошла во война, вот эта институтилизация которую очень по... науки, которую очень поддерживал Альденбург. А он говорил, между прочим, 18 век был веком академии, 19 век был веком университетской науки, 20 век будет веком институтов что сейчас нас в 21 веке ждет, но ну, у меня тоже есть на этот в общем, счет свое мнение, но, в общем, ладно, принимается буквально одновременно реформа орфографии русского языка, потом что, календарь григорианский, потом ведется, там целый ряд комиссий создается, учет природохозяйственных ресурсов, то есть, в общем-то, академия превращается в государственную структуру, но 30-е годы, смена элит бюрократических, это все, естественно, нарушает, тем более война Великая Отечественная. И вот второй период наступает, период связан Артем Игоревич с институтом востоковедения в Москве, потому что 50-й год. Решение принимает правительство перевести институт востоковедения в Москве ближе к правительствующим структурам, потому что меняется в корне политическая ситуация в мире. Советский Союз, как основная держава, которая на своих плечах вынесла тяжесть Второй мировой войны, становится, превращается в одну из ведущих в мире держав. И кроме того, на Востоке происходят процессы, о которых вы уже говорили, которые требуют, что называется, внимания. Вот как вообще будет дальнейшее вообще определяться будущее этих государств? И вот опять востоковедение, вот вы чувствуете, оно становится важным фактором идеологии, более того, даже политики Советского Союза на Востоке. В институте появляется великолепный, очень сильный, мощный, авторитетный государственный деятель-директор Бабаджан Гафурович Гафуров который до этого возглавлял, был первым э, секретарем Компартии Таджикистана, институту дает тысячу ставок, тысячу ставок. Но у нас вот наша, э, наша структура, которая значит, была вообще-то в э, 30 год, институт востоковедения полностью находился в Ленинграде, то есть такая преемственность наблюдается. Но э, рукописную коллекцию, самую большую на территории Советского Союза и России, библиотеку решено было оставить в Ленинграде, там образуется ленинградское отделение, потом, естественно, Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения, но его возглавляет тоже очень сильный человек легендарный директор Эрмитажа в годы войны Иосиф Абгарч Арбели. И вот этот первый период становления Института востоковедения в Ленинграде это вот как раз вот ну, такое ощутимое поддержание преемства. Потому что Арбели ученик мара, человек еще той культуры, который. Ну, практически с Альденбургом одновременно младший Альденбурга. Ну, он около 20 лет. Ну, в общем, короче говоря, человек, который помнит еще ту традицию. И надо сказать, что вот он, это классическое востоковедение, что называется, спас. И всегда были такие люди, вот опять же, к вопросу, переходя на личности, вот, о которых вы говорили, то есть каждая личность, она не просто так возникает. Это, естественно, продукт эпохи, потому ваш проект очень интересен, и, конечно, он вообще всячески его надо поддерживать и с ним, как говорится, сотрудничать. Но вот это вот становление, когда Питер — это традиция классическая, а Москва — это в первую очередь практическая, практическая структура, да. Да, она формируется вот как раз в этот период. Но, к сожалению, и тогда, конечно, Икан никуда не исчез, Арбили, хотела сказать. Гафора выступала с речами, создается издательство восточной литературы. Планы колоссальные, международная деятельность, то есть он как государственный деятель ездит по миру, он приглашает крупные делегации, то есть это действительно структура, которая работает на государство. Но заканчивается Гафуровский период, заканчивается Примаковский, ситуация объективно меняется в стране, и мы имеем то, что мы имеем сейчас. И вот сейчас, конечно, надо как-то продумать, что будет дальше. Правильно. Вот что будет дальше. Ну, вот, извините, я подписываюсь под всеми словами, вот, но добавляю вот, два сюжета. Значит, Вот действительно, со создали издательство «Восточная литература». Вы даже себе представить не можете, какое значение это имело издательство, это вот, которое называлось «Дрейер издат, когда там был бывший танкист, значит, директор «Дрейер» значит там книжки издавались 50-100 тысячными тиражами туда просто значит ну, это, это был такой духовный центр такой культурной, культурной советской жизни и во что это превратился значит, по, значит Особняк был в центре, в центре Москвы, трехэтажный. — Был. Он ну, есть. — не, на... Нет, теперь его нету. Ну, за ними его отжали. — вот. а теперь, да, А теперь это издательство, извиняюсь, меня, их поместили сначала в мансарду, куда даже пожилые ученые подняться не могли на четвертый этаж, а там находиться было в летнее время невозможно. А сейчас их в типографию выбросили. — Там лучше. Вот. — это, это, вот, это падение ниже плинтуса, что называется. Нет, ну, извините, но это отношение государства. Это П не падение нет. самого издательства, нет. которое держится ну, на энтузиастах. Да, и литература, которая пользуется очень большим спросом. Да. Вот. Конечно. Ну, нет, про большой говорю. спрос. И, про... Дорогие, мне подсказали, что у нас страшно сказать 10 минут. Осталось. Да? И мне до такой степени не хотелось вот на такой вот минорной ноте, сказать, наше собрание. Совершать. А давайте, давайте, я сейчас про героев вот этих а из незавоенного института расскажу, поскольку здесь было упомянуто, наверное, студентам неизвестное имя марра значит, который имел значит, ну, такой полусумасшедший кстати полушатландец, шотландец да, полу полу полу сумасшедший нам, да. гений <laughs> вот, и, и, и де, демон российской науки вот, oh, который wow. сначала там все возглавлял а, а потом его значит товарищ сталин отменил так вот, а, а, а востоковеды во главе с а, Конрадом как раз а, к этому значит, приложились, поклонились значит, демону Мэру. И а, а, когда был первый номер вопросов языкознания, то журнал открыли да, вот тогда, на этой всей волне, то, естественно, стали значит, восхвалять Сталина как главного лингвиста вообще в мире. А ее академик Конрад тоже приложился значит, от имени востоковедника китайского языка ну, очень интересный вопрос кстати не, не многие эти вопросы нерешенных о характере языка а, вот у них кстати в питере замечательный лингвист господин косевич вот я очень рекомендую почитать а, а, а, эти работы так вот а кто а, а, и, и на этой всей волне а когда стали разоблачать маристов, один человек вышел и сказал Всю ответственность за маризм в синологии беру на себя. 1952 год. За эту фразу можно было тут же вот к стенке поставить. Это был э, профессор Ашанин, как раз преподаватель вот этого института военного и в общем продолжатель дела Алексеева тоже не, им, им не сделано вот еще, еще больше проект кстати благодаря которому он выжил алексеев то выжил почему потому что на нем висел вот этот большой китайско-русский словарь и политические, политическая конъюнктура требовала значит общение с китаем и все-таки вот создание этого словаря я думаю что вот это основной аргумент ну плюс там личные отношения с президентом академии наук и так далее вот а, так, а когда он умер, то это дело не, при нем не разрешено, хотя тоже уже там были значит, все значит, пилотные выпуски, при нем ничего не получилось. И только его, его, то, и тоже посмертно, уже после смерти профессора Ашанина вышел этот зам, замечательный четырехтомник черный, который, кстати, знаком качества, который является следующим. Ну, то, что он получил госпремию, это одну, У нас две госпремии по китаистике за всю историю. Это вот этот и энциклопедия духовная культура Китая. Кстати, рекомендую. Она есть в сети. И сайт, о котором я говорил, это производная от энциклопедии духовная культура Китая. Вот два, так сказать, выдающихся достижения. Третье мировое достижение, так на всякий случай. Вот вы хотите тут мажора, да? Их есть у меня, да. Значит, я два мажора. мировых достижений, в мировом масштабе, как говорил, значит, Петька значит в фильме это вот энциклопедия и словарь про словарь тут же его китайцы передрали вот и значит пиратским путем переиздали что есть очень хорошо это показатель качества а значит третье это изданный девятитомник перевод исторических записок самотяне 150 лет мировой синологии пыталась перевести этот текст сумели только мы, и вот издали, причем повторив подвиг создателей, создавали отец и сын Самотань и Самотянь, и сделали тоже отец и сын Вяткин старший Вяткин младший. С 72, с 72 по 10 год. — это да, Еще есть. Таскин там был, не забыли. Нет, — Нет, я никого не забыл. Вот, там, конечно, был действительно Таскин, это правильно, но там был не только Таскин, там был если уж вы хотите полный список, там был и Таскин, и Карапетянц, и Дмитриев, и Корольков, и Ульянов, в конце концов. Но, значит, два вот основных... И вообще-то, на самом деле, как история сейчас показала, вот этого никто не знает, это недавнее тоже открытие, зачинателем всего этого дела был Михаил Васильевич Крюков, на самом деле, который, до студентов рассказываю, который на пятом курсе написал э, диплом о э, Сыма -Тяне, когда еще господин Вяткин ни сном ни духом, он военными делами занимался, и там преподавал язык, и, и к науке не имел никакого отношения. Так вот, э, тогда уже выдающееся, э, гениальное обращение, гениальный наш лучший, может быть, синолог российский Михаил Васильевич Крюков э, э, значит, э, уже написал диплом, и э, в 1955 году, по-моему, э, э, о нем была статья опубликована в журнале Смена, который тоже был такой советский официоз, чтобы о студенте с дипломом написать целую статью. И, и поместить его портрет, это вообще какое-то чудо-чудное, диво-дивное. Сейчас я такого вообще не встретил. Кстати, чудный пример для подражания молодым, да, лю... молодым закон... людям. Да да, да, да, да, да, да, да, Я просто закончу. И он оказавшись у нас в Институте Востоковедения как фактически раз побудил Вяткина а, красота, заняться фактически. с, с А потом, правда, оказался в Китае и Вяткин стал заниматься, а он уже перешел. Но предисловие к этому изданию принадлежит именно, безусловно. Так, ну что же, молодые люди. Мне кажется, что, во-первых, вот здесь вот вам уже тут некое заложено, не то что мораль, уже можно сказать дорога. Будущее. И в рамках нашей сегодняшней встречи, ну что, последнее делаем попытку да. расшевелить нашу, так сказать, дорогую публику. Нет, я безусловно вижу, что контакт состоялся, но вот все-таки бы еще хотелось бы. Но только первого рода. Ну да, как первого рода, безусловно, ну, по этой классификации. Ну мне бы, знаете, все-таки хотелось сказать, что коль скоро вы избрали эту трудную специальность, она нелегкая. Вот. Вы должны понимать, что она все-таки очень престижная. Потому что китайский язык – это, конечно, и древний, и очень сложный язык, который надо осваивать всю жизнь. И, уверяю вас, от достигнута, что называется, моего возраста, вы сможете сказать, что... Нет, все-таки мы его еще пока как следует не знаем. Вот, это да. И надо оставаться в профессии, потому что сейчас время сложное, надо вам, пока еще вы еще совсем молодые, вот пока молодые, не создали семьи, работайте на себя. Вот каждое слово, ваша научная работа, вот каждое слово, каждая страница, это ваша часть вашей карьеры. Поэтому наука — это тоже очень престижное занятие, и не зря на Востоке ее всегда очень ценили. И профессора уважали больше, чем бизнесмена, которого называли просто торговец. Да, из четырех сословий это было Низшее. самое да, неуважаемое. Поэтому, вот видите, акценты поменялись, но вы все-таки... Во-первых, очень многие из вас люди восточной культуры, принадлежите к ней по рождению. А кроме того, раз вы избрали такую специальность, то это часть вашего менталитета. Поэтому я призываю заниматься все-таки исследовательской деятельностью, обращать на нее внимание. Если у вас есть к этому склонность, эту склонность не терять. Вот. Вот. Ну, поблагодарим искренними, бурными и продолжительными аплодисментами.